Я согласен, и впредь не платите, Пусть меня на ветру. Не давайте жилья не кормите, Все равно на работу приду. Не давайте жилья не кормите, Все равно на работу приду. Ведь зарплаты нет траур, не даты, Просто нет ее в этом году. Не давайте жилья и зарплаты, И жилья и зарплаты Все равно на работу приду. Отдыхать ни за что не поеду Это домой имел я в виду Чай пустой и сухарик к обеду Все равно на работу приду. Чай пустой и сухарик к обеду Все равно на работу приду. А лечиться мне вовсе не надо что-то вдруг на виду, Не нужны никакие...